Как и все кочевники, издревле славились свободолюбием и воинственностью. И сейчас они сохранили храбрость, обостренное чувство справедливости. Фестиваль народного творчества «Национальное достояние» проходил с 1 ноября по 8 декабря в рамках года родных языков и народного единства в Татарстане. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители, учащиеся 9-11 классов, студенты вузов и средних специальных учебных заведений регионов Приволжского федерального округа. Проводим уже... Более 10 лет данный фестиваля Нас очень радует то, что несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, удалось приехать и очно участвуют сегодня на галоконцерте многие творческие коллективы из ряда регионов нашей страны. Необъятной стороны. А в целом более 150 заявок в разных номинациях было подано на наш фестиваль. Были присланы работы из Башкирии, из Чувашии, из Мордовии, далее из Нижегородской области, из Мариэл. Но даже в этом году были работы из Узбекистана. Фестиваль проходил по нескольким номинациям: вокальное-инструментальное исполнительство, вокально-инструментальный ансамбль, хореографическое театральное искусство, художественное слово и другие. Традиции, культуры, без знания той истории, которая даже сегодня за маленький вот этот пролук мы узнали, посмотрели всю красоту истории нашего Поволжья. На очный этап прошли только самые-самые лучшие. Компетентная жюри отобрало самых сильных, самых классных, самых лучших, вот. И сегодня они будут выступать на сцене Института филологии и межкультурной коммуникации, представлять свои номера, также членам жюри и студентам нашего института и университета. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития языков, культуры и традиций коренных народов Поволжья. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.